приветствую друзья всем здравия и добра мне пишут что ютубушка опять шалит и уведомления не приходят также видео не отображается на главной странице у тех кто хотел бы его посмотреть расскажу в чем дело ютубушка действительно занес каналы в категорию 45 и старше. Поэтому для тех, кто моложе, хотел бы получать уведомления о новых роликах, советую в аккаунте Google изменить год рождения так, чтобы на сегодняшний день было более 45 лет, якобы. Тогда, надеюсь, проблема с уведомлениями исчезнет. Ну а мы идем дальше, смотрим ролик. Пожалуйста, у вас... Для сведения участвующих дел лиц по делу протокол составляется протокол на бумажном носителе. Судебное заседание по делу проводится с соблюдением установленных в Стадовской области нам социального дистанцирования и применением всеми присутствующими в зале судебного заседания лица медицинских масок для защиты органов дыхания. Административный ответчик. Вами производится видеосъемка судебного заседания? Оставляю без ответа данный вопрос. Заседание начато еще. Заседания. Оставляю без ответа данный вопрос. По какой причине вы не считаете нужным отвечать на этот вопрос? Если вы По а причине диспозитивного права, с вашего позволения. Если вы производите видеосъемку судебного заседания, вы имеете право это сделать с разрешением суда. Вы такого разрешения не получаете. Я понял. Я знаю такое право. Я оставляю без ответа ваш вопрос. Так вот, заявленный, мотивированный. Пожалуйста, Твоя вы продолжаете проведение а, видеозаписи? Да, конечно же, нет. У вас стоит... У вас Никакой видеозаписи видео не стоит. Вы... Никакого устройства нету. Это диктофон. Это аудиозаписи Да, конечно. Дело рассматривает судья тагилл суда. В протокол судебного заседания ведет секретарь Балакина. Участвующие в деле лица отправят в деле судей, в секретарю, если не доверяют рассматривать данное дело. На все вопросы обращения суда необходимо отвечать стоя. Отступление от данного правила допустимо только с разрешения суда. У административного листа отводы будут судьи секретарю? Да, у меня отвод судов. Других оснований не Другие заявляют? Пока, пока не имеются, но есть отвод еще, конечно же, по другим основаниям и истребовать надо из приема. Пожалуйста, у вас имеется сейчас право заявить? Право воспользоваться пока не буду.